о привет я мешков сегодняшний видос а, максимальная импровизация не готовился просто такой вспомнил о у меня есть классная штука которую можно поделиться Которую, блин на такой уровень вас поднимет вы взлетите шо на дрожжах я вам обещаю короче в начале вы уже увидели прикол я вам покажу примеры короче вначале я вставил там туда-сюда Давайте перейдем, само собой, пожалуйста, поддержите меня лайком, подпиской, пожалуйста, ссылка в описании, вы скачаете этот прикол, установите все как всегда просто, у меня всегда просто, и блин, от души, от души, так, мы на рабочем столе, вот вы скачали данный архив, распаковали, вот папка готова, пожалуйста, туториал, если вам интересно, посмотрите. Я буду рассказывать своим языком, понятным для россиян, для украинцев, все вот это, для казахов там, и так далее. СНГ, наши предки. Смотрите, папка, шрифты, фонд. Вы открываете ее, здесь тип, ставите хоп. Выбираете вот эти файл шрифта true type да? выделили правой кнопкой установить установили далее открываем так первое вот это вот не надо вообще ну типа открываем вот эту вот темку так ренакс у вас допустим в ä, премьере открыт уже Так, он говорит, давай сохраним, короче, новый проект. 3DFont Presentation 2. Я говорю, так, пускай, окей. Немножко загрузки. Загрузилось. Итак, это мы закроем, это мы закроем. Мы закроем. Основная, вот данная. Вот-вот, вот эти папки мы закрываем. Проект 3D phone presentation, да, э -э видим перед нами секвенция финальная композиция. И мы выбираем из нее, например, что нам больше всего подходит. Вот такая. Вот такая, вот такая, значит, вот такая и так далее, посмотрите. Давайте самую первую протестируем, значит. Мы видим сцена 0.1, да? Заходим в Project, в... Первую папку в Edit, сцену, сцена 1. Вот мы ее открыли. Background это фон, текст это вот эта темка, основной текст и подтекст, да, и макап. Это все, что связано с телефоном. Чтобы поменять картинку, вставить изображение какого-то скриншота, да, мы заходим в Screen. Screen here 1. И видим вот эту картинку сверху мы вставляем так чтобы вам быстренько показать В -в -в -в -в -в. давайте что-то из моего из моих картин Это повернем на 90 градусов раскилем вот так вот так сделаем, значит. Запоминайте, растягиваем. Просто можете поверх на вторую дорожку упасть. Я не может я где-то торможу. Если я торможу. Блин, откройте туториал для слабаков и посмотрите там. Вот, короче, смотрим финальную композицию. Вы Заметьте, мы поставили вот картинку, да? Вот она есть. Отлично. Можно закрывать. Далее. Мы бэкграунд меняем, да? Мы открываем бэкграунд. Если мы скрываем вот эту дорожку, получается немножко иначе. Мы выделяем вот этот верхний слой это у нас выбираем его и меняем цвета отлично можем сделать так или же вот так например мне больше нравится вот так супер ждем. Вот так, да. И далее текст, текст 1.0.1, текст 1.0.2, текст 1.0.1. Выделяем, открываем, выделяем, переходим в эффект control. И Нажимаем «Т», пишем. Если вам нужен текст, который поддерживает русский язык, меняйте его. Вот без проблем можете любой. Вот, я хочу, например, при... «Привет» написать. Давай! Давай! Давай! Работай! Работай! Короче, у меня почему-то не открывается только колесиком мыши. Вообще оно бывает работает. Вот, ну, шрифт меняется. При сильном желании вы это сделаете. Короче, вы пишите английский шрифт, английский текст. Выделяете вот так, выбираете. Ну, ищите колесиком, пусть колесиком уже. Вот, вот такое вот выбираете. Отлично. Что там у нас в финальной композиции? Угу, угу, 2, угу, угу, угу. открываем, тоже его здесь меняем, пишем, что хотим. Ла-ла-ла-ла-ла, ла а-ла-ла-ла-ла-ла само собой, в рамках разумного, а тут давайте попробуем. Не меняется, я не знаю в чем дело, прошу прощения. Плохо подготовился к видозу, а, или это просто лаги, лаги, лаги. Еще мы можем поменять, э, если вы заметили, в тексте есть градиент от какого-то зеленовато-голубенького к синему. Как-то его можно менять текст. Вот градиент. Вы заметили, как я в него перешел. Открыл в финальной композиции: вот сцену, текст, градиент. По-моему, вот в этот Да. Мы выбираем черный и красный, например. Это текст Edit 1. Мы работаем над верхним текстом. Вот, видите, поменялся. Текст... Ну, здесь же вы можете, конечно же, открыть текст первый и текст второй. Стоп, а где же его градиент? Он же тоже, по-моему, или он не градиентный? Да, походу, он просто не градиентный. Ну вот... Настраивайте под себя, это очень-очень удобно, очень удобно. Потом, смотрите, вам просто надо вот это вот копировать в ваш проект. Ну, например, сюда. Вы что-то монтируете, да? Бац. И все, и все супер. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь, не балуйтесь, любите. И будьте счастливы. Будьте счастливы, друзья. А я пошел монтировать дальше. Пока.